Здравствуйте, друзья! Начинаем программу «Здоровая спина» с Надеждой Соколовой. Сегодня выполняем комплекс упражнений, направленный на снятие боли и напряжения в спине. Начинаем с разминки и выстраиваем тело. Ставим стопу параллельно, через стороны тянем руки вверх, делаем вдох, вниз выдох. И разминаем наши плечи. При этом проверяем колени мягкие, живот подтянут и выполняем вращение плечами. Последний раз также. И теперь разминаем шейный отдел. Наклоняем голову в сторону, тянемся ухом к плечу и помогаем себе рукой. В другую сторону также тянемся ухом к плечу помогаем чуть-чуть надавливаем на песок возвращаемся и наклоняем голову вперед чтобы расслабить наш шейный отдел позвоночника расслабляем нашу шею ставим стопы чуть-чуть шире расслабляем чуть больше плечи и уходим вниз в скручивание руки висят вниз живот подобрать поясницу округлить таз подкрутить мягко, спокойно, дайте возможность вашей голове и вашим рукам потянуть ваш позвоночник вниз, постарайтесь подтянуть пупок позвоночнику, не расслабляйте живот, чтобы вы чувствовали, что поясница тянется, а не напрягается. Смягчайте ваши колени, смещайте вес на пальцы, ног и тянитесь копчиком вверх. Проверяйте, ваши колени мягкие, бедра сзади тянутся, плечи, шея расслаблены. Уходите вниз настолько, насколько получается. Если не получается дотянуться до пола, ничего страшного в этом нет, постепенно вы почувствуете, как расслабится ваша спина, как вытянутся мышцы вдоль позвоночника. Медленно поднимаемся вверх. Как будто преодолеваем сопротивление. Проверяйте, колени остаются в одном и том же положении. То есть мы их не выпрямляем вверх. Голова поднимается последней. Раскрываем грудную клетку. После этого поднимается голова. И снова уходим вниз в скручивание. Подкручиваем таз, подтягиваем пупок к позвоночнику. Медленно, тихо и спокойно. Уходим вниз, тянемся вниз, смещаем вес вперед, как будто через что-то наклоняемся вперед. Расслабляемся в нижней точке, удерживаем это положение. Можно покачать таз вправо-влево. Вы будете чувствовать вытяжение по пояснице. По бедрам садим. Медленно поднимаемся вверх, руки повисли на уровне колен. Покачаем корпус из стороны в сторону. Чуть больше расслабим верх спины. Почувствуйте как у вас тело расслабляется. У вас сильный только центр, вы держите ваш живот и не даете возможность пояснице прогнуться. Поднимаемся медленно-медленно вверх. Старайтесь почувствовать, что вот-вот-вот. Если вы чувствуете, что пояснице некомфортно, переведите руки на колени и слегка потяните спину вверх-вниз. Снова медленно поднимаемся вверх полностью. И уходим вниз в скручивание. Вот сейчас мы руки задержим на коленях, выпрямляем нашу спину. Округляем, подтянут только живот, таз отвести чуть-чуть назад, вес переводного на пятки. Стараемся не смещать колени вперед. И вот сейчас мы растягиваем низ спины, поясницу. Потом включаем грудной отдел, чуть больше тянемся лопатками, выпрямляемся. Шея, продолжение спины, постарайтесь, чтобы у вас подбородок не поднимался. Медленно и спокойно прислушивайтесь к своим ощущениям. Теперь поднимаемся вверх. И выполняем круг плечами, расслабляем наши плечи. Теперь по очереди правое и левое плечо. Слегка включаем в работу корпус, разворачиваемся тазом разворачиваемся всем телом, колени мягкие, постарайтесь выполнять это упражнение не на прямых ногах, колени присогнуты, добавляем движение рукой, следим взглядом за рукой, увеличиваем амплитуду движения, растягиваем весь бок, включаем работу плечевые суставы. Вот здесь будьте внимательны, головой не вертим, голова разворачивается вместе с корпусом. Еще раз так же. И теперь наша задача снять напряжение с поясницы. Мы слегка сгибаем ноги в коленях, подкручиваем таз, то есть подаем копчик вперед, как бы подтягивая живот. И наш таз сейчас раскачивается вперед-назад. Маленькая-маленькая амплитуда. Сделаем шаг чуть шире. Носки развернем на 45 градусов. И из этого положения уйдем в неглубокое плее. Колени уйдут в сторону пальцев ног. Раскрываем колени. И смещаем таз вправо-влево. Растягивая область мышц промежности, внутренней поверхности бедер. И старайтесь не отводить таз назад. Не увеличивайте прогиб в пояснице. Теперь повращайте таз этом маленьком маленьком плие в одну сторону и в другую сторону раскачайте из стороны в сторону последний раз также и перейдем в одну сторону развернемся и начнем отводить таз к пятке, ягодицы к пятке, как бы еще больше разворачиваем таз. Постарайтесь, чтобы движения были маленькие, аккуратные и не форсируйте события. Если вы чувствуете напряжение в области поясницы, пожалуйста, чуть больше подкручивайте таз, подтягивайте копчик вовнутрь. Выполняем переход из стороны в сторону. Колено стремится к мизинцу одноименной ноги. То есть старайтесь, пожалуйста, чтобы у вас колени не уходили вперед. Ставим стопы параллельно. Делаем вдох, выдох и уходим в небольшой присед. Правую ногу выпрямляем, опорная левая присогнутая в колени. Хорошо. Переход в другую сторону. Выпрямляем другую ногу. И у нас колено тянется к пальцам ноги, к мизинцу. Спина прямая, живот подтянут. Круглой спиной поднимаемся вверх. Делаем вдох, выдох и уходим вниз в лягушку. Если вы чувствуете в этом положении, что вам некомфортно, возьмите, пожалуйста, валик или кирпич, например, как у меня кирпич от йоги, и сядьте на него, раскройте ваши колени, локтями упираемся в колени и раздвигаем локтями колени, расталкиваем колени, стараемся растянуть внутреннюю поверхность бедра, подберите живот, будет тянуться еще нижняя часть спины. Удерживайте это положение, Раскрывайте колени настолько, насколько получается. Теперь мы выпрямляем одну ногу и, раскрывая колено согнутой, тянемся к прямой ноге. Почувствуйте, как у вас тянется задняя поверхность бедра, область забедренных суставов. И другая сторона. Наша задача раскрыть тазобедренные суставы, чтобы дать возможность растянуться мышцам нижней части спины и области промежности. Теперь снова возвращаемся в центр, локтями раскрываем колени, тянем нашу спину и держим это положение. Собираем обе стопы, руки переводим вперед и стараемся прямую спину наклонить вперед вытянуться, подобрать живот, ребра не опускаем на внутренние органы и тянемся вперед настолько, насколько получается удержать прямую спину. Вы будете чувствовать, как здесь у вас тянутся мышцы бедер. Теперь мы скрещиваем обе стопы, опускаем колени чуть ниже. Так, чтобы колени были ниже тазобедренных суставов, переведем руки за голову и уведем их вверх. Вот это положение удержим. В этом положении контролируйте, чтобы поясница не выгибалась. Почувствуйте, что спина, позвоночник ровненький, тянется вверх. Подберите ваш живот, почувствуйте, как ваши колени потянулись вниз и раскрыли ваши тазобедренные суставы. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Удержите это положение, опустите плечи, проверьте себя. Почувствуйте приятное вытяжение позвоночника вверх. Переводите кисти за голову, за уши, вот теперь мы будем растягивать и укреплять верхний отдел позвоночника, шейный отдел позвоночника. Округлили плечевой пояс и раскрылись. Раскрылись вдох, закрылись выдох. Еще раз также, раскрылись вдох, выдох. Можно убрать кирпич сейчас, раскрыть колени, отвести пятки от ягодиц, держимся руками за колени и округляем поясницу. Удерживаем это положение. Подтяните пупок к позвоночнику, чувствуете, что низ живота у вас подтянут. Теперь переводим руку на правое, левую руку на правое колено, правая рука ушла в пол и тянемся по диагонали, вытягиваем бок. Теперь все в другую сторону. Одна рука на колени, другая рука на полу и тянемся по диагонали, растягивая бок, противоположный бок. Возвращаемся в центр и продолжаем также медленно, подтягивая пупок к позвоночнику, тянемся поясницей и крестцом назад, подтягивая низ живота, раскрывая колени и контролируйте, плечи не должны быть напряжены, выпрямляемся и снова тянемся по диагонали, одна рука на колени, другая рука на полу, тянемся. возвращаемся вверх и все в другую сторону, тянемся, возвращаемся и еще раз также, углубляем растяжку, получаем от нее удовольствие, подтягиваем пупок к позвоночнику и округляем спину, тянемся назад. Поднимаемся вверх, переводим обе руки на колено и тянемся по диагонали, удерживая себя за колено двумя руками. Возвращаемся в центр и меняем сторону, в другую сторону. Упираемся руками в колено. Постарайтесь, чтобы у вас при этом таз остался стабилен и колени не сходятся. Возвращаемся в центр и еще раз так Круглая спина и тянемся поясницей назад. Возвращаемся в центр и снова меняем сторону тянемся. Сторона. сторону. Возвращаемся в центр, берем себя за пальчики ног, подтягиваем живот и уходим вперед. Старайтесь, чтобы низ спины оставался прямым. Руки могут остаться на уровне бедер, на уровне колен. Основная задача выпрямить ноги, почувствовать, как у вас тянется задняя поверхность бедра. Спина прямая, живот подтянут. Уходите вперед настолько, насколько получается. Если не получается дотянуться до пальцев ног, не форсируйте события. Теперь мы меняем положение. Садимся ягодицами на пятки, раскрываем колени и расслабляем нашу спину. Тянемся вперед. Вот здесь можно опуститься вниз настолько, насколько получается. Если чувствуете, что некомфортно, можно под ягодицы положить валик. Теперь переведи, соберите колени, переведите руки к коленям, упритесь основанием ладони в пол и потянитесь поясницей назад, потянитесь лопатками назад. Переходим на колени. Колено-кистевой упор. Можно опереться на кисти, можно опереться на кулачки. Округлите вашу спину, удержите это положение. И теперь выпрямляемся. Круглая спина, прямая спина. Можно потянуть чуть больше поясницу. Можно потянуть чуть больше ребра. Можно потянуть чуть больше лопатки. Включая весь позвоночник. Опуститесь на локти и потянитесь головой к локтям. Выпрямляйте спину. И снова подбирайте живот, тянитесь поясницей вверх. Лопатками вверх и выпрямляйтесь. Продолжаем также. Последний раз также и снова возвращаемся ягодицами на пятки. Можно голову положить на бок, можно подвесок положить, валик, если это у вас полотенце, на одну, на один бок, на другой бок. Почувствуйте, как у вас расслабляются тянутся мышцы спины, шеи. Теперь мы поднимаемся вверх и смещаем вес вперед. У нас колени раскрыты. Мы стараемся раскрыть забедренные суставы, остаемся в планке. Держите ваш центр, подкручивайте таз и, пожалуйста, не выгибайте поясницу. Руками можно опираться на ладони, можно на кулачки, как вам удобнее. Собираем колени и снова тянемся. Возвращаемся, круглой спиной тянемся. Основанием ладони упираемся в пол, круглой спиной тянемся назад. И теперь мы садимся на пол. Садимся на ягодицы, ноги в положении буквы Z, уводим их в одну сторону. Стараемся руки сейчас увести за ягодицы, округлить поясницу, втянуть живот, потянуться поясницей назад. Вот здесь не подавайте грудную клетку вперед. Постарайтесь почувствовать, что у вас тянется передняя поверхность бедра. И, конечно же, тянется повздошно-поясничная мышца в этом положении. То есть мышца, которая крепится на позвоночках нижних и потом уходит в тазобедренный сустав. В другую сторону также ноги в положении буквы Z и тянемся. Возвращаемся в центр, снова берем себя за пальцы ног, тянемся вперед. И, возможно, вот в этом положении вы уже почувствуете, что потянуться вперед вам легче. Потому что мы с вами растянули наши мышцы, разогрели их. И вы чувствуете, что растяжка стала легче, комфортнее, мягче. Я надеюсь, вы это чувствуете. Поднимаемся вверх, собираем обе стопы. И снова руки на колени, тянемся поясницей назад и вверх. И еще раз так же. Медленное, спокойное движение. растаете вверх, опускаетесь вниз. Тянемся по диагонали. Двумя руками держимся за колено. Медленно, спокойно. Амплитуда удобная для вас. Не форсируйте события. Если чувствуете, что некомфортно, если чувствуете боль, пожалуйста, уменьшайте амплитуду. Не переступайте болевой порог. В другую сторону также. Обе руки на колено и тянемся. за пальчики ног и снова уводим обе стопы вперед выпрямляем ноги и снова тянемся и чувствуем как наша растяжка стала мягче комфортнее живот подтянут стараемся выпрямить ноги в коленях Возвращаемся вверх, опускаемся на локти и продолжаем разогревать наши тазобедренные суставы и мышцы внутренней поверхности бедер. Подтянули стопу к колену, раскрыли в сторону, возвращаем колено вверх, выпрямляем ногу, чередуем правая-левая нога. Вот здесь будьте внимательны, не висим на плечах, поясницу на пол не кладем. Старайтесь держать ваш живот и слегка держать поясницу на весу. Держите себя прессом. Почувствуйте, как работают ваши мышцы бедер. Почувствуйте, как они растягиваются, разогреваются. Подтяните обе ноги. И сейчас мы будем продолжать растягивать, разогревать внутреннюю поверхность бедра область забедренных суставов и включаем работу мышцы центра вы заметили что у нас все время работают мышцы пресса мы все время о них помним и все время о них говорим снова подтянули обе ноги, раскрыли удержали наши стопы такой бабочкой потянулись вперед, живот подобрали, подтянули и начинаем смещать корпус в одну сторону, тянемся за колено, переходим в другую сторону, тянемся. И еще раз так Помните, что живот пресс все время подтянут, потому что именно мышцы пресса помогают удерживать поясницу без напряжения. Помогают удерживать таз в правильном положении. Еще раз также поворот. Последний раз так же. Остаемся в центре, расслабляемся, выпрямляемся. Наклоняем корпус вперед, живот подобрать, спина прямая, через сторону уводим руки вверх, чувствуем вытяжение по всему позвоночнику, переводим руки на колени и округляем спину, тянемся пояснице назад, живот в себя. И сейчас чередуем выпрямление, руки через сторону ушли вперед, возвращаем руки на колени и снова тянем поясницу. Уходим вперед, наклоняемся вперед, тянемся руками вперед, возвращаем руки на колени, круглая спина, выпрямляемся, через стороны тянем руки вперед. Наклоняйтесь вперед настолько, насколько получается. Не форсируйте события. И помните, живот подтянут и ребра на внутренние органы не опускаем. Круглая спина, прямая спина. И снова ноги в положении буквы Z. Вводим их в одну сторону, тянем поясницу, тянем переднюю поверхность бедра. Можно перевести руки на колени. Почувствуйте, тянется подвздошно-поясничная мышца и мышцы бедра. Теперь выпрямляемся, уводим руки в сторону и направляем голову в сторону согнутой ноги. Плечи как будто прижаты к стене. Снова округлите спину, потянитесь поясницей назад. Выпрямляемся, уводим руки в сторону, разворачиваем голову и плечи, оба плеча как будто прижаты к стене руки на колени и прямая спина. Продолжаем также. Еще разочек. сторону. Уводим ноги в другую сторону, ноги в положение буквы Z, руки назад, округлить поясницу, втянуть живот. Руки на колени, круглая спина, живот подтянут, дышать не забываем. Уводим руки в стороны, разворот головы в сторону согнутой ноги. Плечи как будто прижаты к стене. И снова круглая спина. Прямая спина. И еще раз круглая спина. Прямая спина. Круглая спина, прямая спина, голова развернута, шея тянется, плечи вниз, еще раз так же, и поднимаемся. Выводим обе стопы вперед, берем себе за пальчики ног и снова тянемся вперед, подбираем наш живот, Опускаем руки вниз, настолько, насколько получается, контролируем нашу шею, взгляд направляем на колени или на голени, поднимаемся, собираем скрестно обе стопы, вы чувствуете, что вам уже проще и легче раскрыть ваши колени. И раскрываем руки в стороны. Удерживаем это положение и стараемся чувствовать, что низ спины не круглится. Если низ спины круглится, положите, пожалуйста, под ягодицы валик. Уводим руку одну на пол и выполняем наклон в сторону. В Другую сторону также. Еще раз наклон в сторону и теперь слегка раскрывая грудную клетку тянемся за рукой опорная рука в локте мягкая плечо не напрягаем другая сторона также наклон и разворот раскрывайте плечо вверх чувствуйте вытяжение по ребрам Возвращаемся в центр, руки на колени, круглая спина, прямая спина, и поменяйте ногу. Вот Теперь у нас скрестно, впереди другая нога. И помните, что если поясница круглится, лучше под ягодицы положить валик ну, или кирпич. Руки на колени, круглая прямая спина. Тянемся в сторону. Другая сторона. Старайтесь тянуться за руку и вверх. Влиняйте верхний бок. Не падайте на опорную руку. Другая сторона. Наклон и развороты. и другая сторона, наклон и разворот. Возвращаемся в центр, круглая спина, прямая спина, еще раз так же. поднимаемся и ягодицами садимся на пятки. Раскрываем колени, опускаем грудную клетку между колен, тянемся, возвращаемся, переходим на колени, круглая прямая спина, кисти под плечи, круглая спина, прямая спина, опираемся на ладони или на кулачки. Выберите для себя удобный вариант. Когда вы опираетесь на кулачки, площадь опоры чуть меньше, немножко другая нагрузка. Круглая спина, прямая спина. Опускаемся ягодицами на пятки, поднимаемся вверх, тянемся вверх. Вниз. Еще раз также вверх. Вниз. И на сегодня это все. Я надеюсь, что вы почувствовали, как ваша спина растянулась, расслабилась. Надеюсь, что вы получили удовольствие от тренировки. Напишите о своих ощущениях, поделитесь своим опытом и задавайте вам ваши вопросы. Буду всегда рада вам ответить. Ваша Надежда Соколова. До встречи на следующей тренировке.